Ноябрь тосклив и неуютен, В палитре потускневших красок. Но не грустится почему-то, И нет поры для нас прекрасней. Дождинки хрусталем на ветках, Отраден час и настроение. У золотого человека чудесный праздник, День рождения. От всей души с большой любовью Тебя сегодня поздравляю. Желаю крепкого здоровья в душе восторженного мая и жизни в яркую полоску, где каждый миг наполнен счастьем. Пусть станет небо синий лоскут тебе спасением от ненастия. И вопреки любым прогнозам, будь это жизнь или погода, благоухай, цвети как роза, лишь молодея год от года».